بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَعَفُ عَنِّي يَا غَافِيَانِ عن Сделай мой пост в этом месяце одним из настоящих постов и мою молитву одной из настоящих молитв. И пробуди меня в этот месяц от сна беспечных и беззаботных, и прости мне прегрешения, о Господь миров. Бисмиллахи имя Аллаха, милостивого, миласиятнава. У нас есть три типа постов. Первый – общий пост. Второй – особый пост. Третий – особо-особый пост. Общий пост – это пост, который соблюдают простые люди. То есть все люди. Они не едят и не пьют но, к сожалению, грешат, врут, не уважают родителей, притесняют других. Таким образом, общий пост ⁇ это пост, в котором человек воздерживается только от того, что делает пост действительным. Особый пост ⁇ это пост, при котором постоящийся помимо воздержание от еды и питья, также постится своими конечностями и суставами. Он также закрывает глаза на грех. Во время сухура, то есть предосветной трапези, постящейся, делает намерение, говоря о Божье. Все мои органы постятся. мои уши не слышат сплетен, мой язык не сплетенчает, не лежит, не злятся славить. И это особый пост. Особа-особый пост. Этот пост и есть тот пост, при котором в сердце пастящегося нет ничего кроме Бога. И он пастится только, для довольства Бога. Следовательно, настоящий пост — это пост, при котором должны поститься все органы человека. Так что постящийся должен воздерживаться от всех безобразных поступков, таких как сплетни, руган и проклятия. گنیف ایار است لش ای, ای تکدالی.